всем привет с вами я настя и сегодня у нас будни дальнобойщика да это новая тематика для моего канала так что ставим лайк если вам нравится такая тематика у меня нулевой уровень и мы вместе с вами будем прокачивать более высокий уровень дальнобойщика для меня для канала amazin grp Итак, сейчас мы едем на загрузку в порт батарева уже подъезжаем и у нас нулевой уровень и всего лишь два проезда. Так, давайте заворачиваем кафе Кернес. И сейчас мы уже будем на порту ждать свою точку. Итак, мы уже приехали в порт, точка берется издалека, это отлично. Такс, сейчас мы загрузимся, постоим на месте, чтобы нам точка была ближайшая точка. Вот, поэтому. Ой, что это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. А, они сюда не доезжают. Окей, я думала, они туда дальше поедут. Такс, придется нам разворачиваться. Вот там вон. Так, мне кажется, я зря ездила, сейчас. Потому что может точка дальнейшая. Да? Итак, давайте. Вы разгрузили, например, в точке. А, Господи, мне в южной сказали ехать. Окей. Так, давайте сейчас развернемся. Вот тут вот. Ай. Такс, давайте разворачиваемся, разворачиваемся потихонечку. Ну еть. Так, все, мы развернулись. Стоп, стоп, стоп. Такс, давай сейчас подождем все едем такс нам надо в южный ехать это где там сейчас мы посмотрим так не едьте на меня такс давайте едем едем едем сейчас встанем в во фк вот так вот и посмотрим так нам дали точку южный Сейчас мы вам проверим, где это... А, это вот тут. вот, Ну, окей, я поняла, в принципе, я так и знала, но просто думала, вдруг там поменяли точки. И я не очень опытная в дальнобойщиках. <laughs> а, да, всего лишь езжу второй раз. Вот, я бомжик, проиграла 6 миллионов в казино, и у меня осталось только один бизнес, и все, и больше у меня ничего нету. Бывает, да, бывает, но сейчас у меня варн, спадет он через 4 дня, и я пойду на девятку в СМП, южный, вот, буду помогать людям, вот, я люблю лечить людей, вот, также пошла его в ТРК ритм, если там была бы зарплата, вот, потому что в южном зарплата каждый час, вот, а в ТРК там зарплата за день 250 тысяч я думаю ну, для заместителя я имею ввиду но это не очень большая зарплата поэтому я в СМП заработаю больше тем более сейчас x2 день x2 день а на дальнобойщиках я буду кататься только в x2 день угу. вот так вот будем зарабатывать немножечко вместе с вами также если вы собираетесь регистрироваться на Мазен КРП третьем сервере, то вводите мой ник при регистрации Анастасия Море и вы получите бонус 50 тысяч рублей. Так, все, стоп и смотрим. Итак, у нас уже 96%. И все, нам дали точку. Следующая точка в Эрзамасе нагрузчиках. Что-то далековато нам сегодня дают точки. Окей. Едем в Варзамас. на грузчики. Ого, какие люди Роберт Старк и Ангелина Пафа поженились. Вау. Вы в серии? Здравствуйте. О, господи, как так? Как? Просто как? Господи, админ поженился на обычной девочке, которая... Которая, блин, долго играет уже на Амазинге. Mm -hmm, да. <ш juices> Прикольно, чё. Также хочу сказать, что скоро на Амазинге выйдет новый модпак. Который уже, ну, немножечко как бы слили на YouTube Вы можете его увидеть. Сейчас мы немножко заблудились, так сказать. Так, я еду вот сюда-сюда, еду. Успокойся, не сигналь. Так, к новую карту потому что сейчас нельзя ехать э, в арзамас через Ржевск. сейчас можно ехать в арзамас прямо просто в арзамас еще если хочешь попасть в нашу фаму море то ты не должен нарушать правила сервера и сменить фамилию на море и свое имя э, и ты попадешь к нам в фаму у нас есть особняк и сейчас мы закупаем туда машины вот, но вкладываемся мы всей семьей. Также, если вы не хотите тратить деньги на семью, то вы не попадете в нашу семью. И если вы нарушили какое-нибудь правило сервера, например МГ капслог, ДМ получили барн бан, то вы будете исключены из семьи. Итак, мы уже подъезжаем. Сейчас мы приедем сюда, завернем и. А! -а, -а! Спасибо. <lows> Мы, как всегда, врезаемся в столбы нелепо. А, так, все, мы получили точку. Даже заезжать не надо. Прикольно, что. Так, ждем. Итак, все, мы загрузились. Нам дали 15 тысяч рублей с x 2 Итак, смотрим. Дальнобойщик 4 из 31. У меня первый уровень. Мы будем прокачивать уровень. И если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также пишите, если вам понравились будни дальнобойщика, то я буду снимать еще и еще. А с вами была я, Настя. Всем пока, друзья.